В этом видео я откажусь от студийного света, заменю его светильником из Икеи, уберу студийный фон, не буду использовать музыку, за которую каждый месяц плачу деньги, и заменю дорогую камеру на камеру своего телефона. Все потому, что сегодня мы поговорим о фругализме. Фругализм происходит от английского слова frugal, которое означает бережливый, экономный и скудный. Это понятие связано со стремлением сохранить свои финансовые ресурсы. Фругалист – это тот человек, который старается обходиться только тем, что у него есть, избегает излишних трат и старается не обращать внимания на первое впечатление, которое может заставить его что-то купить. Быть фругалистом или попросту быть экономным или переживым совсем не означает, что человек практически не тратит деньги. Просто он делает это с особой осторожностью и продуманно. Данный образ мышления сфокусирован на том, чтобы получить хороший товар по наиболее низкой цене Быть в целом бежливым с деньгами, пользоваться купонами и скидками, искать более выгодные предложения, а также ждать распродажи Да и вообще, в принципе, не особо много тратить денег Нередкость, что у фругалистов накапливается большое количество вещей, которые они в свое время купили за хорошую цену Как выглядит шопинг у фругалиста? Недавно я купил три пары обуви по цене одной. Все они не очень хорошего качества, но за тонный сезон точно хватит. Аргумент против фругалиста заключается в том, что он сфокусирован только на получении самой выгодной сделки. Безусловно, со временем такой шоппинг может привести к накоплению огромного количества ненужных вещей и беспорядку. И в какой-то момент, рано или поздно, он обнаружит, что он не пользовался этими вещами или использовал всего лишь несколько раз. Фругалист часто может быть склонен жертвовать своими собственными ресурсами, такими как время, энергия и так далее, только лишь ради того, чтобы сэкономить. Однако подобная брежливость может привести к тому, что человек просто начинает тонуть в этом бесконечном поиске наиболее выгодных предложений. Можно сразу купить несколько вещей, думая, что в будущем это сэкономит тебе деньги, но люди забывают, каким психологическим последствием может привести постоянное захламление дома вещами на всякий случай. Если эти вещи так и остаются пылиться в шкафу, то я сомневаюсь, что такую сделку можно назвать выгодным предложением. Как быть фругалистом? Никогда не покупать вещи за полную стоимость, закупаться на распродажах и в комиссионках, покупать вещи в секонд-хендах, использовать купоны, всегда стараться тратить как можно меньше, закупаться в прок на оптовых рынках и магазинах и всегда при возможности просить скидку. Что же здесь общего с минимализмом? С другой стороны, минимализм – это такой образ жизни, который сфокусирован на обладании ровно стольким количеством вещей, которые тебе необходимы и важны. Минималисты склонны иметь небольшое количество высококачественных вещей, которые улучшают их жизнь, и они совершенно не против потратить на это больше денег. В центре внимания минимализма стоит улучшение качества жизни за счет обладания меньшим количеством вещей, для того, чтобы сконцентрироваться на самом важном. Пример шопинга минималиста Я купил себе одну пару кроссовок, в которых мне будет намного удобнее заниматься бегом, благодаря их инновационной подошве и высококачественному материалу. Да, они стоили дорого, но зато в них намного комфортнее, и они долго мне прослужат. Как быть минималистом? Раздавай, продавай или сдавай те вещи, которыми ты не пользуешься уже давно. Сделай расхламление и избавься от всего лишнего в доме. Старайся больше тратить деньги на впечатление, а не на вещи. Говори нет тому, что не хочешь делать. Расставляй приоритеты и цели в жизни для того, чтобы быть более осознанным и не тратить время впустую. Старайся упрощать все сферы своей жизни. Избавляйся от эмоциональной привязанности к вещам и определись с тем, какие вещи делают тебя счастливым. На мой взгляд, фругализм и минимализм – это наш некий ответ на гиперпотребительскую культуру. Люди устали от безудержных трат, колоссальных потребительских кредитов, от которых страдает большая часть населения развитых стран. Наши дома завалены огромным количеством одежды, ненужной техникой, разных сувениров и прочего хлама, и порой мы чувствуем, будто застряли в этой ловушке. Поэтому естественным ответом населения на культуру массового потребления становятся такие веяния, как фругализм, минимализм, zero waste и так далее. Идеальный вариант – это, конечно же, найти баланс между этими двумя. Стараться тратить меньше и стремиться не заполнять свою жизнь лишним. Не забывать о качестве, но при этом не переплачивать. Например, купить дорогие кроссовки, но с хорошей скидкой. И все-таки фругализм и минимализм – это две разные установки. Первый сфокусирован на том, чтобы тратить меньше и получать наилучшую скидку, при этом не обращая особого внимания на качество и количество этих вещей. Второй же сосредоточен на обладании меньшим количеством вещей с фокусом на их качестве, а не на цене. Ты можешь быть и фругалистом и минималистом. Самое главное – найти для себя то, что естественным образом подходит именно тебе. В любом случае, оба этих концепта направлены на то, чтобы стать более осознанным со своими личными финансами и с тем, что приносит тебе комфорт и удовольствие.